Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, ты на канале «Сквозь стерней к звездам», меня зовут Ярослав и сегодняшний видеоролик будет посвящен проекту «Окта». Было у меня уже пару роликов на канале об этом проекте. В предыдущем ролике, ссылка на него будет в описании, я покупал монеты по пресейлу, сейчас идет пресейл. С ним ознакомиться можно в white Paper. для этого переходим по ссылке, регистрируемся в проекте и в блоке информация, точнее материалы, извиняюсь, нажимаем документы и тут будет White Paper. переходим в белую бумагу, настоятельно рекомендую всем с ней ознакомиться, тут изложены а, дорожные карты, вообще что из себя представляет проект, как он будет двигаться и тут мы можем долистать, а, давайте скажу сейчас до какой страницы, до 17 страницы и тут мы мы видим график пресейла покупал монеты я по 9 центов не успел я на 8 центов 10 тысяч монет было распродано по этой цене по 8 центов я покупал по 9 центов на 100 долларов закупился монетами получилось у меня 1111 монет сейчас пресейл идет на шестом уровне уже вот эти вот все пять уровней прошли сейчас распродается 6 уровень 60 тысяч монет по 13 центов и дальше будем двигаться вот строго по таблице когда закончится 18 этап будет листинг на бирже также будет опрос у сообщества на каких биржах вы хотите размещаться и дальше монета уже выйдет на биржу ну как минимум по 25 центов а я точно не помню white paper скорее всего это все и описано также ребята сейчас допиливают функционал дорабатывают блокчейн в кабинете все дорабатывают потому что информации особо немного вот если мы перейдем на вкладочку вебинары то тут будет написано ничего не найдено хотя есть канал на ю уже прошло два вебинара пообещали ребята создатели что каждые две недели будут проводить вебинары и кстати вот неделю назад вышел видеоролик бизнес команды окта где ребята показывают бизнеса потому что монета окта построена на реальном бизнесе давайте кстати вот лайк этому видеоролику не поставил а на реальном бизнесе то есть вы Принимая участие в проекте, инвестируя в этот проект, вкладываете деньги в бизнес ребят, и в дальнейшем они с прибыли, и уплачивать налоги с этого, естественно, будут, с прибыли будут откупать монеты и их сжигать, тем самым уменьшая само количество монет которая будет в обороте. Это, естественно, должно а, монету увеличивать в стоимости, потому что на рынке монет будет становиться меньше, и вообще, собственно, монет будет становиться меньше. Также в монете будет стейкинг, white paper, вы все это можете посмотреть. В общем, проект заманчивый, очень классный. Я тоже в свое время думал а, создать а, какой-нибудь токен, распродать его по какой-то фиксированной цене, а потом тоже таким образом выкупать монеты и полностью их там например, зажигать, то есть а, принять а, инвестиции в свой проект. Например, мой проект – это YouTube-канал, который мне приносит прибыль определенную ежемесячно, и я просто развил бы его в один момент, взяв у вас инвестиции, а потом уже на полноценным раскрученным а, когда у меня аппаратура тут может даже монтажеры какие-нибудь наемные были я с этого проекта часть прибыли обратно возвращал вам с процентом и тем самым все были бы в плюсе но пока что давайте я буду развиваться как раз таки буду смотреть как работают такие проекты мы видим что у ребят действительно это не какие-то сарай они ремонтируют что действительно вот чуть ли не замки тут вы можете посмотреть что это зал ну это это офигеть какой большой крутой дом и инвестируя деньги в проект Токта, мы как раз таки вкладываемся в этот бизнес ребята его развивают и часть прибыли которая потом у них получается они пускают обратно в проект тем самым поддерживая его, выкупая у вас монеты. А я напомню, что на пресейле можно достаточно а, неплохо так закупиться. Вот даже сейчас мы видим по 13 центов, а самый последний этап, самая последняя ступенька будет почти что в два раза дороже, по 25 центов. А когда монета выйдет на биржу, неизвестно, какая цена будет, потому что на старте таких проектов а, искусственный, не искусственный, но памп получается, и монета действительно может даже сделать большое количество иксов только в момент выхода на биржу по многим проектам мы с вами это уже видели но тут подкупает то что реально лица не скрываются реально показываются объекты то есть это не какая-то легенда там а мы инвестируем в недвижимость в криптовалюты еще что-то реально есть бизнес есть рабочий бизнес вложив который деньги можно неплохо заработать. А, в общем, такие новости. Подписывайтесь на каналы разработчиков создателей криптовалюты окта ссылки все будут находиться в описании если вам интересен проект и вы планируете в него вложиться тут можно в принципе абсолютно любой суммой зайти можно даже одну монетку купить переходим на главную страницу в общем плейлист будет также находиться в описании где я покупал уже монеты окта там более подробно все это можете посмотреть вот можно вообще даже одну монету окта купить за 13 центов тут через плюс можно изменить это количество а, вот больше если уже а, по 100 монет мы хотим покупать 13 долларов на данный момент стоит то вот так через плюс можно по сотни прибавлять их также 1000 и 10000 монет такие шаги можно делать например мы нажимаем купить одну монету и Нажимаем далее. И можно сделать эту операцию с помощью банковской карты. Тут у нас Тиньков, Сбер и Альфа. Или криптовалюты. Биткоин, Лайткоин и Эфириум. Рекомендуют ребята через Лайткоин оплачивать, если криптовалютами. Потому что там комиссия вроде как будет меньше. Ну а банки, Тиньков, Сбер и Альфа-банк в принципе любой банк можете использовать. Тут везде указано, что нет комиссии. Кстати, переводы на карту они тоже подкупают, потому что если бы проект создавался с целью мошенничества, то вряд ли бы ребята а, свои какие-нибудь карты выставляли, светили своими бы лицами, чтобы к ним потом прокуратура не приезжала. Тут мы видим полную открытость, хотят работать в правовом поле. В общем, желаю развития этому проекту, будем следить за ним. Вот проинвестировал, ты 1128 монет с половиной окта у меня сейчас присутствуют также есть на момент пресейла реферальная программа то есть если участники которых вы приглашаете будут покупать монеты то вы по реферальной программе будете получать дополнительный бонус также вот в этом столбике мы это видим что на каждом этапе 10 процентов выделено под реферальную программу, трехуровневая реферальная программа, тоже очень здорово, очень хорошо, будем дальше следить за проектом, как всегда, все полезные ссылки находятся в описании, но у меня все.